Приветствую вас, други мои! Так, этот, я не знаю, как Asip, наверное, или карта. Сейчас мы просто посмотрим ее и я оставлю ссылку на нее. Ну, это как почти готовый. Ну, уже карта. Она, кстати, нельзя ее на это. Купить ее надо на Unity, короче, там у вас истории чтобы это использовать ее в своих целях типа коммерции. А так в плане того, что для себя проект делать или там для друзей. Мне кажется, можно использовать. Ничего страшного. Ну, я сразу все сказал. Есть. Ну, в плане того, что если у вас потрет проект, то можно на это и купить, мне кажется. Она там что-то, не знаю, 40 что ли долларов стоит. Ну, вот такая графика тут, вроде... Потом добавить своего персонажа, да, всяких мобов сюда подобавлять, и, мне кажется, будет неплохо. Гаражики такие, домики разваленные, музыка такая. Ну, ничего тут сильно сверхъестественного, мне кажется, нету. Ну, много всяких элементов трава неплохая вроде для такого проектика можно использовать так ладно она бесплатно достается ссылка будет ниже всем пока всем удачи кому надо скачивайте подписывайтесь на канал всем пока всем удачи